10 способов прокачать свой стиль Выбросьте ваши белые носки Белые спортивные носки плохо выглядят вне спортзала, потому что они сильно привлекают внимание. Темные носки, которые совпадают по цвету со штанами, гораздо лучше. Такой вид гораздо более стильный и не привлекает лишнего внимания. Хватит носить рабочие штаны. Они громоздкие и непривлекательны. Можете их надеть, только когда вам действительно нужны экстра карманы. Простенькие чинос – гораздо лучший выбор. Они более заужены и могут выглядеть нарядно или повседневно. То же правило относится и к рабочим шортам. Простые шорты будут смотреться гораздо лучше. Отпустите ваши спортивные очки. Спортивные очки нужны, когда вы реально занимаетесь спортом. Они просто не смотрятся с более формальной одеждой. Лучше наденьте авиаторы, вайфареры или клабмастеры. Гораздо лучше. Попробуйте другую одежду, кроме футболок. Футболка – это крюк для большинства мужчин. Аккуратнее со злоупотреблением. Попробуйте иногда надевать поло. Она столь же удобна, как футболка, но выглядит круче за счет воротничка. Забудьте про квадратные туфли. Мало какие вещи выглядят столь же неуклюжими, как квадратные туфли. Такой дизайн обычно относится к обуви плохого качества. Круглый носок выглядит куда более элегантным. Не бойтесь потратить немного больше на хорошую обувь. День и ночь. Хватит носить рваные джинсы. Рваные джинсы являются супер-кэжуал. Они не являются взаимозаменяемой частью гардероба. Классические темные джинсы – более лучший выбор. Их легко можно надеть для любого повода. Это самый многосторонний предмет в гардеробе, который может быть. Попробуйте майку с V-образным вырезом. Только если вы не носите всегда галстук. Лучше избегать вида майки из-под рубашки. Лучше надевайте майку с вырезом. Так намного лучше. Выбирайте серый вместо белого. Конечно, белый самый популярный цвет для нижнего белья. Но это не самый лучший выбор, когда надеваешь белую рубашку. Потому что майка видна под рубашкой. Попробуйте надеть серую майку. Серый лучше сливается с цветом кожи. И его практически не видно под рубашкой. Попробуйте что-то еще, кроме толстовки. Толстовка хороша на тренировке. Но если говорить о casual гардеробе то есть куда лучше варианты. Попробуйте классическую куртку Харингтон. Она тоже вальяжного стиля, но не такая небрежная, как толстовка. Хватит ходить в кроссовках. Многие парни только в них и ходят в повседневной жизни. Прокачайте свой уровень и наденьте крутые ботинки. Тут есть из чего выбирать. Бум! Какие апгрейды вы сделаете?